Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные и классные анекдоты. Я надеюсь, вам понравится. Всем отличного просмотра! В больнице работает нервопатолог с фамилией Дураков. Приходит бабулька в больницу и спрашивает, «Доченька, посмотри, пожалуйста, как нервопатолог принимает!» Она смотрит и говорит, «Бабуль, Дураков принимай!» На перекрестке стоит бабулька, а рядом парень бабулька, сынок, посмотри, там не зеленый горит. Он зеленый бабуль, зеленый. Она, переведи, пожалуйста! Он, да грин, по-моему! Грин! За столом обедает семья. Вдруг у хозяина падает вилка, но он успевает поймать ее. И говорит, господи, хоть бы никакая женщина к нам не приходила. Через некоторое время раздается звонок в дверь. Хозяин открывает, смотрит, а там сосед стоит и говорит, Петрович, твоя теща только что в лифте застряла. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!